Как не потратить всю зарплату на новогодние подарки? Смысл даже не в том, чтобы придерживаться определенного процента сбережений. Не влезай, убьет. Какие травмы можно получить, отмечая Новый год? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. В зеленом зале Казанского федерального университета в рамках заседаний коллегии ученого совета обсудили создание новых студенческих научных организаций.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 В Казани состоялась коллегия Министерства образования и науки Республики Татарстан на тему развития системы подготовки и непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров Республики Татарстан. Казанский федеральный университет был представлен в лице проректора по образовательной деятельности Тимирхана Алишева.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 Новогодние праздники и предпраздничные дни – это время, когда деньги будто текут сквозь пальцы. Подарки родным, близким и коллегам, новогодний стол и наряды, а еще всякие развлечения – буквально все требует средств. Как после новогодней эйфории не остаться у разбитого корыта, узнавала наш корреспондент у эксперта Казанского университета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 Детский сад КФУ «Мы вместе» возглавила Эльвира Сатридинова. Напомним, детский сад Казанского федерального университета «Мы вместе» для детей с расстройством аутистического спектра открылся в сентябре 2021 года. Он является базовым для обучения будущих педагогов, повышения их квалификаций, а также федеральной площадкой по сопровождению для детей с РАС. Создание детского сада КФУ было инициировано в 2017 году ректором Ильшатом Гафуровым. Инициатива поддержана руководством Татарстана.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 Каждый месяц еще текущего года в Казанском федеральном университете был примечателен рядом инновационных научных исследований и открытий. Подводим итоги года науки и технологий и отмечаем главные события в научной сфере КФУ в нашем сюжете.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 Лишь первая часть топа. В скором времени вы увидите еще больше уникальных разработок ученых КФУ. Надежда Мещерякова, Универньюз. Омрачить новогодние настроения могут закуски. Как избежать отравления и правильно оказать первую помощь, если сосед подавился салатом? Смотрите в следующем сюжете.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 Новый год – настоящее испытание не только для кошелька, но и для организма. Одно из самых частых – пищевое отравление, вызванное теплым салатом двухдневной давности или кулинарными экспериментами хозяйки. Отравление обычно происходит при употреблении многослойных салатов, нарушении технологии приготовления и температурного режима хранения блюд. С пищевыми продуктами могут передаваться возбудители острых кишечных инфекций, такие как сальмонеллы, шерихи, шигеллы, ротавирусы и другие.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 Чтобы вместе с боем курантов улицу не наполнили звуки машин скорой помощи, стоит придерживаться простого правила. Открывая игристые вина, не сбалтывайте напиток, не направляйте горлышко бутылки на себя и окружающих. А если ваш сосед подавился салатом, важно быстро оказать ему первую помощь. Сигналом для действий служат кашель, осипший голос, шумное хриплое дыхание, невозможность очистить дыхательные пути постукиванием по спине.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 Встаньте позади пострадавшего и положите обе руки вокруг верхней части его живота. Наклоните пострадавшего вперед. Сожмите свой кулак и поместите его между пупком и грудиной. Возьмите эту руку другой рукой и резко надавите вовнутрь и вверх. Повторяйте пять раз. Если обструкция...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 Все еще не исчезло. продолжайте чередовать пять 5 ударов по спине и 5 толчков в живот если пострадавший при оказании помощи потерял сознание поддерживая его осторожно опустите на пол немедленно вызовите бригаду скорой помощи самостоятельно либо попросите окружающих и начните выполнять сердечно-легочную реанимацию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 Продолжайте революционные мероприятия до приезда бригады скорой помощи. Даже самая оживленная беседа не стоит застрявшего в горле бутерброда. А прабабушка из блокадного Ленинграда не побьет вас за утилизацию испортившегося блюда. Берегите себя и своих близких. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!